Да ты смотри, сука макросная, Богдан, блядь, да он, блядь, пиздец, у него мак блядь, пиздец, блядь, ебать, у него макрос, блядь, я твой рот ебал, блядь, блядь, Навал макрос, блядь, ёб твою, удавись, гандон, блядь.